Парень, не хочешь немного халявы? Разыскиваются 100 бальники и призеры Олимпиад. При поступлении в КФУ, если ты набрал 100 баллов по ЕГЭ или стал призером во Всероссийской Олимпиаде, то ты получаешь единовременную выплату 80 или 100 тысяч рублей, плюс повышенные стипендии до 10 тысяч рублей каждый месяц при успешной сдаче сессии, а также самый большой студенческий кампус общежитий, бизнес-инкубатор, новейшие лаборатории, программы обмена с европейскими вузами, лаборатории японских и русских курсов и 625 Так что получай кэшбэк со всех своих репетиторов и реализуй свои возможности в Казанском федеральном университете. Подробности на сайте КФУ.